Всем привет, ребята, с вами снова я, Зевс, и добро пожаловать на вторую часть Скайблок, но вы получаете только один блок. поехали! Часть вторая, день под номером 34, сегодня я собираю свой урожай, ведь мне нужна еда, а также готовлю вещи для будущей постройки, срубаю это огромное дерево, наступил уже вечер, пора идти спать. День 35, всем снова привет, сегодня я срезаю листву с дерева, начал строить платформу для будущей постройки, наступила уже ночь и что-то такое получается, день 36 достроил платформу, ставим сюда сундуки и начинаем. Начинаем строить трубу вверх. Это будет ферма враждебных мобов. Уже вечер, и это труба, примерно высотой в 24 блока. Теперь нужно построить место, где будут спавниться мобы. Прыгаю с высоты, и это падение было не мягким. Всем спокойной ночи. День 37. Поднимаемся с помощью воды вверх, и продолжаем строить нашу ферму. В этих местах будет стекать вода вниз. Делаем себе бесконечный источник воды. И то, что я обвел деревом, нужно застроить. Осталось совсем чуть-чуть, и у меня заканчиваются блоки. Снизу это уже выглядит прикольно. День 38. Продолжаю рубить деревья а также собираю пшеницу и размножаю животных и если кто-то не в курсе то суть этой карты в том чтобы выкапывать один блок взамен получает другой блок и так до бесконечности а еще нам попадаются сундуки и кроме сундуков нам попадаются разные животные а это супер сундук то есть он лучше чем прошлый и еще один обычный сундук а ну да еще могут попадаться враждебные мобы. к примеру как этот призыватель с которого падает тотем бессмертия а еще после себя призыватель оставляет таких мобов под названием вредина и этот моб был последний из них хоть меня и убить зато у меня теперь 5 тотемов бессмертия. День 39. Продолжаю копать один блок. Привет, ведьма. Супер сундук. Что за улд? Чтоб вы понимали, в таких сундуках иногда попадаются алмазы. Обновление через 50 секунд. Следующая фаза будет через 7 секунд. Шестая фаза под названием пустыня. В этой фазе будут новые блоки, новые предметы и новые мобы. И кто забыл, вот столько фаз нам еще осталось. Продолжаю копать. О, житель, вот это сюрприз. И в этом месте он будет жить. Не беспокойтесь, потом это место я улучшу. Не на свою кровать ты прилег. С помощью Кровать его заманиваем туда и сами ложимся спать. День сороковой рублю деревья. Ферму я не достроил, но мобы уже появились. Агрим на себя эндерменов и убиваем их. Они мне ничего сделать не могут, ведь я стою на двух блоках. Минус один и минус второй. Вы наверное спросите, почему я ферму не достраиваю? А все просто, у меня мало блоков. Вот я и копаю, встаю. Выкапываю. О, алмаз! И был он всего один. Не знаю, что за моб. И появляется странствующий торговец. Естественно, ничего интересного у него нет. Обычный сундук. Заспаунилась лама? Привет, разбойник. Привет, тебе поборник. День сорок первый поднимаемся наверх и продолжаем строить ферму мобов я построил стены остался потолок я почти достроил и уже наступил вечер день 42 всем привет убиваем этого последнего крипера у меня сломался меч блин ситуация вышла из под контроля достраиваю потолок блоками вот и все крыша достроена крафтим кучу люков и ставим их по бокам день 43 осталось разлить воду и похоже придется немного переделать день 44 ферма полностью готова осталось убрать факела друзья но если это видео за этот день наберет 10 тысяч лайков, то я сделаю третью часть моего выживания. И в третьей части мы, скорее всего, пройдем эту карту. Так что 10 тысяч лайков за этот день на этом видео. И я делаю третью часть. Все в ваших руках. Вот и все. Осталось заценить, как это все будет работать. А, ну еще крышу фермы нужно осветить. Первый моб, и это крипер. Все, пошла жара. Я их убиваю. И падают новые мобы. И мне достается очень много лута и большой уровень. Спустя несколько дней будет более заметно, как это все работает. Один удар, и сразу минус куча мобов. И дофига опыта. Второй удар и все повторяется просто великолепно день под номером 45 сегодня я весь день буду фармить уровень но еще сегодня пора собрать урожай мне удалось нафармить 31 уровень опыта и вот такие вещи в сундуке очень много ресурсов день под номером 46 обновляю себе лопату и продолжаю копать один блок в надежде найти что-то интересное первый сундук за этот день второй супер сундук ломаем сено алмазная руда прекрасно выкапываем 1 2 3 Три алмаза. Привет тебе и пока тебе, поборник. Третий сундук за этот день. Еще одна лама отправляется в мой загон. Четвертый сундук. Пятый супер сундук. Опять этот моб. Еще один. Да что это такое? Шестой сундук. Неплохо. День 47. Продолжаю фармить опыт. И, конечно же, полезные ресурсы. Копал один блок и появился еще один житель. И это очень хорошо. Первый сундук этого дня. Продолжаем эстафету. Второй супер сундук. К вам пополнение, ребята. Плюс еще одна лама. Принимайте гостя. Третий сундук. Еще один поборник. Житель, беги. С ними я разобрался, никто не пострадал. Кто был поборник, а это разбойник. Всю ночь пытался заманить жителя в то место, которое я построил для них. В итоге у меня не получилось и он сам туда залез. На следующий день это просто гениально. Собираю урожай с моего огорода, крафтим себе немного забора и фармить уровень я не забываю. Уже 38-й сейчас будет. Такими темпами мы и до 50-го дойдем. А забор мне нужен был для строительства второго этажа. Всем спокойной ночи. День 49-й. Продолжаю строить второй этаж над моими животными. Здесь будет обычная ферма тростника. Продолжаю рубить деревья сегодня и добывать листву. Очень полезный Бог, Моя собака на кого-то злится, но я помогу тебе с ними разобраться, не переживай. Про какао-бобы я тоже не забываю, а то растут себе, никого не трогая. У меня их уже чуть больше стака. Пол второго этажа готов, осталось сделать крышу. Добавить стен и построить саму ферму тростника. Крыша второго этажа будет из листвы. Песка у меня достаточно, так что делаем ферму. Заливаем воду сюда. Проблема лишь в том, что у меня всего три тростника. И расти он будет не очень-то и быстро. Прошлый меч сломался, делаю новый. И продолжаю фармить уровень ресурса. Этот и следующий день я буду выкапывать один. И посмотрим, что мне выпадет Третий житель Скоро можно будет уже их размножать Сундук-подарок с сердечками Давно такого не было Открываем Стержень эфрита Прикольно И огненный заряд Сразу плюс два новых достижения Ломаем сундук Обновление фазы через 60 секунд Ладно, ждем. 3, 2, Один Седьмая фаза Адское измерение Супер! Кстати, 3711 блоков я уже выкопал. Крафтим шерсть, создаем несколько кровати для жителей. И я проапгрейдил место, где живут жители. Осталось установить кровати для них, ведь скоро наступит ночь и им где спать. Места для них я выделил достаточно много. День 53, всем снова привет, еще добавил немного стекла сюда. Сегодня мы покопаем блок ядского измерения, и вот этот блок пока что самое новое, что было здесь. И что мне теперь 5 секунд этот обсидиан ломать? Всего 2 обсидиана. И новый моб, зомби. с ними я разобрался, он бесполезен. Еще плюс 5 обсидиана. И следом что-то новое, магма Естественно, мне пришлось его убить. Как бы это печально не было. Ух ты! Первые алмазы на седьмой фазе. Выкапываем этот алмаз, второй алмаз и третий алмаз. Всего опять три алмаза. И Фрид! Нифига себе! Это на самом деле самый опасный моб для меня. Ведь мой остров сделан из дерева. И если он загорится, есть вероятность, что я не успею потушить свой остров. Кстати, еще тут есть песок душ. Это тоже хорошо. Заспавнился гаст, и он не помещается в мой дом. Придется мне тебя убить, друг. Новое достижение. Война первый сундук с пластинкой не очень еще обсидиан так мы скоро сделаем портал себе визер скелет решил закуситься со мной жители уже спят и вам спокойной ночи друзья день 54 -й. у меня уже почти 50 уровень опыта и вот столько лута я нафармил за все эти дни с мобов. даже слиток железа лежит ставим землю и сейчас я буду выращивать очень огромное дерево и как вы понимаете с этого огромного дерева мне нужны доски для будущих построек можно сказать это самый быстрый фарм блоков на 55 день я продолжаю рубить это огромное дерево сегодня я также размножу животных И как вы можете заметить, у меня уже 50 уровень опыта. Интересно, смогу ли я набить соты Сажаю новое огромное дерево и продолжаю рубить его. Почему я раньше до этого не додумался, не знаю. В перерывах я добываю один блок. еще один эфрит, прекрасно. 56 день, продолжаю рубить дерево. И сегодня я начинаю строить нижний этаж под спавном. Уже вечером я пока что только построил основание для этой комнаты. Продолжаю строить нижний этаж. Здесь будет чаровальня. Уже наступил вечер и я почти достроил эту комнату. День 58, -й. я достроил эту комнату, нужно добавить окна. Окна, конечно же, добавим потом. А сейчас я строю спуск вниз. Наступает ночь. И я так долго строил эту лестницу, это просто капец. А шуста улег спать. Всем спокойной ночи. День 59. Продолжаю строить спуск вниз. Крафчу себе лестницу. Немного странная лестница, но все же она готова. А теперь лайфхак как рубить такое дерево? Ставим лестницу и поднимаемся наверх. Но сначала нужно сделать топор. Забравшись наверх, просто рубим это дерево. Как раз песок переплавился в стекло, крафтим стеклянные панели и вставляем их на нижнем этаже. А сейчас мини-реклама всех своих подписчиков я добавляю в друзья ВК. Ссылка на мой ВК будет в описании. Успейте добавить, ведь скоро у меня будет лимит И больше я никого добавить не смогу Но ну, а пока вы добавляете меня в друзья, я собираю тростник И его становится все больше Обустраиваю нижний этаж, продолжаю собирать какао-бобы И продолжаю фармить опыт Ну а еще у меня выросла морковка и пшеница Поэтому я собираю ее, Размножаю животных Ведь в будущем мне понадобится кожа скоро. День 61, продолжаю копать один блок Открываем сундук Сгусток магмы, хорошо Супер сундук с тортиком, какой интересный Еще и золото есть И еще один газ, которому пришлось умереть Держу вас в курсе 4000 блоков я уже выкопал. Ребята, кто еще не подписан и кто еще не поставил лайк, подписывайтесь, ставьте лайк на это видео. Ну а я буду радовать вас такими видосиками. Как же много гастов полежит на моем острове. Открываем. Обычный сундук с ведром лавы. Это что-то новое. И обычный газ. Это что-то старое. По-моему, это второй магма куб с которым мне придется разобраться. Поэтому получай. Еще 5 обсидиана. Пора строить портал ват. Здравствуй, Фрид. Первая алмазная кирка сломалась. Поэтому берем три алмаза из моего топового сундука и крафтим кирку. Спустя некоторое время еще один сундук с алмазом. Ну а после алмаза свинозомби. А после свинозомби визерский скелет. Ну и сегодня еще один сундук. День под номером 62. Сегодня я продолжаю фармить уровень и ресурсы. А также собирать росненьки. Его становится все больше. Начинаем... Строить место, где будет портал Ват. Добавляем забор по бокам для безопасности. Вот и все. Еще один мини-остров появился. Завтра построим портал Ват. День 63-й. Пришло время начать разводить жителей. Вот они уже перекидываются морковкой, не будем им мешать. Новое пополнение. Теперь их четверо. Привет, друг. Крафтим зажигалку и начинаем строить портал ват. Долгожданный момент поджигаем, но сейчас я туда не пойду. Как бы сильно мне этого не хотелось. А еще здесь будет расти адский нарост, но пока у меня его нет. Продолжаю собирать пшеницу на своем огороде. Еще немного и Везде будет расти тростник. День, сами знаете какой, создаю чародейский стол. Он будет стоять здесь, не хватает только книжных полок. Зачаримся, кирка на эффективность 1, меч на остроту 1, топор на эффективность 1, и также лопата на эффективность 1, а также всю броню на защиту чарую. Отправляемся в ад за сокровищами, плюс новое достижение. Придется здесь немного уравнять территорию. И построить также мини-защиту для портала. Вот такая комната получилась, и у меня закончились блоки. Встретил Гаста, убиваем его и его же снарядом. И еще одного Гаста, но крепости я пока что не нашел. Возвращаясь домой, ведь день уже скоро закончится. И да, я был прав, уже ночь, пора идти спать. День 65-й, сегодня я буду копать один блок. Но сначала покормлю животных. Один алмаз, хорошее начало дня. И опять Ифрит, плохое начало дня. Вот то, о чем я вам говорил. Пожар распространяется, но не бойтесь, я его потушу. Еще один газ, и потому что он застрял, он не опасен. Обычный сундук с еще одним ведром лавы. Наверное, карта рассчитана на то, чтобы газ не застрял и улетел и начал атаковать меня. Супер сундук. Но прошлый сундук был лучше. Пришел размножить жителей, и они спать легли. Великолепно. Но на морковку реагируют офигеть! Забрали мою морковку и дальше спать легли. Но я тогда тоже лягу спать. День 66-й, и он последний. Собираю тростник сегодня. Продолжаю копать один блок на этой карте. Минус визер скелет. И плюс сундук с двумя черепами. Визер скелета вот это жесть Нужна еще одна голова и будем сражаться с боссом еще один визер скелет давай выпади голова нет ничего новая фаза через 70 секунд в конце этого видео что может быть лучше одна секунда и восьмая фаза под названием идиллия и то что тут написано мне не особо понятно ну да ладно очень много блоков кварца что же здесь будет нового пчела никогда еще не сталкивался с этим мобом. но ничего в следующей серии мы разберемся с ней убивать я его конечно же не буду я прицеплю ее сюда чтобы она не потерялась еще один алмаз и он опять всего один Блок меда и слайм вот это комбо, с которым мне придется разобраться. Бесполезный блок пчелиных сот. Он действует как декорация. Всем спокойной ночи, друзья. Вторая часть моего выживания плавно подошла к концу. И если вы хотите продолжение, то 10 тысяч лайков за этот день на этом видео и я иду делать третью часть на этой карте. Скорее всего, я ее уже там пройду. А если ты еще не подписан, и если ты еще не поставил лайк, подписывайся, ставь лайк на это видео. Ну а с вами был Зевс. Всем удачи, всем пока, до новых видео.